Итак, даю практику, какую и обещала, на якорении ресурсных состояний. Даю эту практику для своих групп, которые сейчас у меня работают. Возроди себя заново, где мы учимся ставить цели, управлять своими состояниями, добиваться, не добиваться, достигать, потому, потому что бьются головой об стенку. Посмотрите сразу фильм. На слово добиваться. Мирный воин. Рекомендую. Так вот, сейчас даю короткую практику для моих в группе. И те, кто сейчас меня слушает, вам повезет это получить бесплатно. Итак, у каждого из нас есть такие состояния, когда мы хотим, но не всегда получается. Мы хотим но что-то мешает. И это могут быть различного рода обычные будничные дела, какие-то ситуации в жизни. И эти состояния порой мешают повседневной жизни достигать то, чего мы хотим. Поэтому вы знаете, что я занимаюсь, в том числе использую и НЛП. Поэтому НЛП, напоминаю, те, кто не знает, полистайте мои, мою страницу и посмотрите, что такое НЛП на самом деле – пресуппозиции и так далее. В Так вот, НЛП – это нейролингвистическое программирование. Думаю, говорю лингва, шаг за шагом делаю. И в нашем организме есть навыки, есть те наработанные действия, благодаря установкам, которые мы получили. Поэтому есть такое правило, как якорение. Вот, например, вы вспоминаете... Вальс Мельдрессона и у всех аудиальный якорь, что это связано со свадьбой. да? Или вы вспоминаете картинку, которая написана в знак, который скажем так, Киев-стар знак, да? или Кока-Кола, и у вас сразу раз Кока-Кола во рту сразу стала да, как-то там вкус Кока-Колы вспомнили, и вы знаете, что это Кока-Кола. Так вот, нашему с вами организму Запрограммировать себя на те состояния, которые нам очень-очень важны на каждый день, можно через якорение. И мы возьмем самый простой способ якорения состояний. Итак, берете кисть, кисть свою, и вспоминаете состояние, которое вы отложите себе вот тут вот внизу кисти, и прижмете немножко пальцем. И вспомните состояние, когда вам было, ну, скажем, уже спать хотелось. Вот вы, вот уже состояние, когда вы сейчас засыпаете, вспоминайте, когда вы перед уходом в сон или в транс. Мы с вами занимаемся трансами в программе. Так вот, вспоминайте, пожалуйста, вы заходите в это состояние, вспоминаете, когда вы засыпаете, и другой, другим, другой рукой, пальцем, Слегка прижимаете, ну вот как-то пульс вы слушаете, да? То есть не сильно пережать и в то же время послушать, как пульс идет, да? Как пульс стучит, отбивается движение артерии. Дальше. Запомнили это состояние. Окей, это первый якорь. Поднимайтесь свыше на ладонь по вашей руке, по вашему предплечью. И вспоминайте состояние, когда у вас оно было спокойное такое, ровное, без нервов, без напрягов. И снова «тын» прижали, запомнили, не спеша, «есть». Да, кинестетика – вещь упрямая и очень важная. Дольше всего кинестетически вы запоминаете, но тогда на всю жизнь вы запомните, потому что кинестетика – это ощущение. 5 – это ум, сознание, 95 – это наше тело, то бишь бессознательное. Кто помнит, 5.95, напишите в чат. Итак, состояние сна перед сном и состояние спокойной уверенности. Вы также зафиксировали, прижимая на ладонь выше – по кисти, по кисти. Следующее состояние. Вспомните, когда вам было радостно, весело, когда у вам в состоянии такое было, ну, что-то получили радостное, что-то вы ощутили такое, заслужили какой то достигли какой-то результата, и прям хочется прыгать. Вспоминайте, вспоминайте. И чуть выше, ближе к локтю, тоже зафиксировали Подержали. А теперь проверяем, как у нас получилось. Прижимаем пальчиком внизу, у самого основания кисти, перед сном. Поднимаем в состоянии выше, спокойной радости, спокойной уверенности. Поднимаем еще выше, ближе к локтю, а тут мы радостны. Выше поднимайте, выше локтя, тоже прижимайте себя вот так вот двумя пальчиками, и зафиксируйте, когда вы просто кайфуете и радуетесь, прыгаете. У каждого в жизни были такие состояния. Запоминайте. И тоже себя отметили. Yes. И когда вы получили вот это состояние радости, вы также его зафиксировали. Таким образом, мы с вами отработали несколько состояний. Состояние, когда вы перед сном. Такое. Когда у вас спокойная радость, спокойная уверенность, без всяких напрягов, нервов. Вот бывают же такие состояния. Вспоминайте, вы сидите на берегу моря, или вы пьете кофе, наблюдаете в окно. У каждого будет свое состояние. Потом выше поднимаетесь к локтю, это состояние такого драйва, такого вау. И тоже каждый может вспомнить такие состояния. И еще выше локти, состояние, когда вы ва ха и тоже вспоминайте. Таким образом вы поймете, как себя а, якорить на такие состояния. И когда вам захочется а, попить кофе, потому что энергия упала, часто же кофе поднимаем себе энергию или чаем. У кого кофе или чай работает? Напишите, пожалуйста. Вот я, например, когда я не успеваю, сделать себе какое-то упражнение, когда я нахожусь где-то в каких-то местах, где мне неудобно сделать такое якорение. Я выпиваю кофе, но я еще выпиваю кофе из-за того, что, ну, понимаете, у меня же не так все просто с моими сосудами. Вы же знаете, я с вами делюсь, я же просто так э, не получаю от инвалидность 42 года, да? Поэтому у меня есть такие нюансы с сосудами, мне нужно сосудики подправить, их дать им чуть-чуть... Но когда я знаю, что мне кофе не нужно, а я просто устала, я просто беру и этими состояниями пользуюсь. Это называется якорение состояния. Поэтому вместо того, чтобы высушивать свои мозги кофе или сигаретой, потому что на самом деле мозгу все равно, что мы ему даем. У нас есть уникальные возможности у нас в нашем бессознательном, в нашем теле. Понимаете? Поэтому мозгу все равно, что мы ему даем. И вот это якорение, это способ программирования себя с помощью того, что вам уже был, у вас уже было в вашем 95. Поэтому те, кто меня сейчас слушают, мои ученики, пожалуйста, сделайте это упражнение. И жду, как вы потренируете его потренируете, жду ваши анализы, отчеты в чате. И помните, что вам нужно его потренировать так, чтобы тело привыкло. Запомните, мы с вами животные, но социальные животные, Павлова, никто не отменял поэтому человек сам собой может управлять сам может ставить свои цели сам может знать чего он хочет и это делать а не ждет пока его нагрузят другие поэтому якорение ресурсных состояний на этом наша сегодняшняя встреча закончена а сейчас следующий эфир будет опять же для моей группы якорь с ленточкой там будет намного глубже практика, там придется немножко мозг потрясти, тело тоже. Но вам повезло, потому что у меня еще нет нормальных условий, чтобы я могла вам проводить по-другому. Я приехала в другой город, в Англии, только вчера, и тут сама еще прохожу всякие тут стрессы. И вот ищу прям место, где можно зацепиться, одной рукой держу телефон и провожу вот с этим, эти с вами практики. Поэтому сейчас будет еще один эфир «Якорь. С ленточкой. Приготовьтесь, пожалуйста. Это будет для многих будет, обещаю вам, взрыв сознания. Ух. Ну а те, кто еще не купили программу ⁇ Возроди себя заново ⁇ где вы ставите цель, управляете состояниями, убираете внутренний блоки и ограничения. Вернемся в шапке профиля. Есть ссылочка. Или пишите в личку ⁇ хочу ⁇ на консульс